Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Ну давайте посмотрим, значит реакция на мысли и чувства на то, что вы там сотворите, сделаете и тому подобное. Я бы хотела бы сказать, что у нас в мыслях двойка жезлов, а семерка жезлов и четверочка мечей. То есть что-то не очень и реакция, и, не, и мысли, и чувства это ну как-то возможно будет что-то сделать вы не к месту, не к селу, не городу. Возможно даже для некоторых людей может отыграться, что вы сделаете можете этим поступком определенную боль, либо определенно как-то, ну не то чтобы унижение, но достаточно... Не особо приятно, не вселяющее чувство доверия и то, что этот человек самый-самый лучший. То есть как-то не особо э, хорошо э, именно среагирует на вас. Возможно, есть достаточно, может присутствовать чья-то ощущение боли, ощущение того, что не замечают моих каких-то трудов и тому подобное. То есть здесь как-то человечек не очень среагирует на ваши какие-то определенные здесь загаданные действия. Возможно, будет что-то рассматривать. Но почувствую, я бы не хотела бы сказать, что здесь вот как-то все к верху попы. Если что-то неординарное вы хотите для этого человека сделать, то здесь как бы немного прохладно. Человек будет к этому всему относиться не особо серьезно. Также, то есть, если вы что-то, да, допустим, какую-то серьезную для себя вещь, человек может что-то несерьезно для себя понять, но это не значит, что он об этом не подумает. Это просто ощущение невыс. Ну, знаешь, не воспринял информацию вот глубоко как-то. Я от тебя ухожу. Когда ты постоянно хлопаешь дверью, то есть человек, соответственно, будет понимать, что это очередной хлопок дверью. Но ничего особо серьезного, и где вы вернетесь, и тому подобное. В тиктоке недавно видела девушку классно, она как-то такая девочка озвучивает. Девочка, девочка, ты куда уходишь? А она с пустым чемоданом. Вот. И вот то же самое. А куда с пустым чемоданом? Ну, просто так пошла. Вот. Поэтому, дорогие мои, если вы что-то хотите обговорить и обдумать, возможно, надо как-то... Человек, я не исключаю, что задумается над чем-то. Вот задумается над чем-то, это как вариант такая, да, возможность. То есть, если мы, соответственно, хлопаем двери, то надо задуматься о том, что... С кем, а с, а с кем я вообще хлопаю дверью? А почему она от меня хлопает дверью? Поэтому здесь человек может задуматься о какой-то какой альтернативе чего-то. Ваших отношений вас там подобное, я не думаю, но над чем-то, что его очень сильно беспокоит, я думаю, здесь может как-то даже раздумывать. Поэтому, дорогие мои, давайте, может, совет... А, советы. Давайте совет, потому что мне не особо что-то понравилось вот здесь как-то. Реакция. Может быть что-то здесь. Совет, совет, совет. Совет, подождите, пожалуйста. Здесь у вас... Ну, да. Здесь у вас немножечко стоит как-то немного притормозить коней. Вот здесь вот притормозить коней у нас повешенный рыцарь. Рыцарь жезлов, император, рыцарь чаш и маг. Возможно, как-то донести что-то определенное надо с некоторой другой позиции для человека. То есть все в ваших руках, это, конечно же, да. Но не гоните вперед лошадей, не торопите события. Делайте все поэтапно, мудро и немного с каким-то больше приятным диалогом подходите к человеку. Если вы что-то, допустим, хотите сказать. То есть не давайте, ну там, ага, я сейчас тебе как задам, если ты мне вот, не знаю, не, не вытянешь этот мусор. Уже давно должен. Нет, вот здесь все-таки немного притормозите, подумайте, рассмотрите какие-то ваши притязания на это. Все, возможно, ваши некоторые взгляды на какую-то либо проблему, либо ситуацию. И подаете это как вот, это красивая подача от многого зависит вот здесь. Дорогие мои, правда, здесь от таки рыцарь, чаш Но красивая подача чего-то на то, чтобы реакция была более-менее положительная, здесь очень сильно, конечно, же зависит от вас и от того, как вы взаимодействуете с этим персонажем. Соответственно, взаимодействие с этим персонажем а, хочется видеть какое-то некоторое положительное и с некоторой такой приятной ноткой. То есть взаимодействовать, если вы что-то хотите сказать, донести, сделать, чтобы это подтверждало некоторую вашу власть над этим человеком. А здесь такое «может быть, по императору вообще может все быть», и, соответственно, возможно, вашу значимость, либо... Какие-то ваши взгляды, возможно, человек, чтобы вас принял или чтобы вас услышал, принял. То есть здесь надо хорошо взаимодействовать, приятненько, но не надо особо торопиться и торопить лошадей, форсировать определенные события между вами. Поэтому спасибо вам, то что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас загадал а второй вариант. Ну давайте посмотрим мысли и чувства, соответственно, реакцию на вами загаданное определенное действие с вашей стороны. Достаточно неоднозначное. Главное здесь попасть именно в то настроение. В, тот, в, то, в то настроение, когда вот... Допустим, если, да, это то же самое, если вы хотите уволить, если он грустный, то он ничего не заметит, но не совсем. Если человек веселый, бодрый и тому подобное, и вы какие-то предлагаете бодрые определенные идеи для того, чтобы что-то у вас было, да, то человек вас поддержит, да. Я не думаю, что здесь есть смысл насчет. А, что-то подсыпать человеку либо нет, да, а, чтобы что-то было хорошо, да. Это как подалюка ей и джину, чтобы у нас вечер был красивым. Поэтому нет, немного не про это, не дай бог. Давайте. У нас сегодня шестерка жезлов, в мыслях, смерть и колесо фортуны. И на чувство у нас паш. Жезлов, маг и рыцарь Пентакли хорошая положительная реакция, но если только то, что вы предлагаете человеку и то, что вы демонстрируете человеку, это бой, ну, в настроении. В тот именно момент, когда вот он бодрячком поддерживает это, это вот то же самое, это вот, да, да. Это, то есть, не, не, если вы что-то не планируете, что-то не вяжется, это вот не сюда. Это не сюда, поэтому если вы что-то там хотите расстаться, когда у него день рождения, это не самый лучший вариант на развитие забытый что он вас там хорошо и простит, и хорошо примет, но не думаю. Не думаю. Здесь надо именно, вот знаешь, это как, это вот, знаешь, этот что-то здесь загадывается. Возможно, загадывается, возможно, специально это загадывается, возможно, специально это как-то что-то делаться но именно только тогда когда именно как это вот то же самое когда допустим к чем-то удивить человека допустим в горизонтальном виде и это будет происходить не у шефа на работе а вечером вот здесь мне так кажется что более-менее вот так Поэтому положительно человек отнесется, достаточно э, поддержит, возможно, некоторую даже идею, если она даже будет немного э, прететь его каким-то неким соображением. Поэтому, дорогие мои, все в ваших руках на самом деле, э, да, положительно отнесется ко всему. Это будет приятно, это зажжет человека. Соответственно, возможно, вы что-то предложите, где человек будет что-то производить, либо какие-то действия, либо что-то еще помимо этого делать. Вот. Поэтому я бы сказала очень даже хорошо, вперед с песней, но, пожалуйста, именно в тот момент, когда либо у человека настроение есть, либо именно в тот момент, когда это будет актуально. Вот это очень сильно я вас прошу, потому что здесь это важно именно актуальность данного вопроса либо данного какого-то определенного события. Все приветули, все приветули, поэтому, дорогие мои, здесь положительная в основе реакции и ощущения такие положительные, приятные. Вот, если что, человек может вас поддержать, дабы какой-то вот это вот как да, двойка и пятерка из школы, да? При, Пришел, пятерка и все. Поэтому я бы сказала: здесь реакция человека в любом случае там, там положительная, приятная, сонастраивающая. Еще человек будет очень сильно рад доволен то, что это все произошло, либо то, что это будет, либо то, что это было. Если человеку надо вас поддержать, в чем-то человек может и поддержать, либо предложить также что-то альтернативу. Поэтому я бы сказала, в любом случае, здесь реакция в любом случае положительная. Только здесь должно быть все вовремя. Пожалуйста. Поэтому спасибо вам, что вы загадали. Этот, этот, этот, этот не расклад, а вариант. И желаю вам всего самое лучшее. Давайте перейдем к следующему. Здравствуйте, кто вам загадал третий вариант? Ну давайте посмотрим. Реакция, мысли, чувства на, соответственно, ваше какое-то определенное загадное действие. Восьмерка чаш. Двоечка Пентаклей. Немножечко, возможно, определенно смутите человека, либо подтолкнете к чему-то. Но чтобы этот человек делал, не делал, в зависимости от того, в каких отношениях и насколько э, ради человека готов во что ради э, насколько. И на какие поступки готов человек ради вас? Вот это очень важно, потому что здесь все таки по ощущениям, по чувствам десятка жезлов, двойка чаш и десятка чаш. Возможно, определенная тяжесть, возможно, определенное что-то, какое-то негодование может происходить. Если вы что-то хорошее можете предложить, и что это много сил может стоить, то человек это может воспринимать как... Вот для... меня много чего хотят, а я что-то должен... Мне это тяжело, но я могу это все равно сделать. То есть здесь, пожалуйста, в зависимости от того, насколько вы близки с этим человеком. Если вы там семья, и, соответственно, для него важный человек, то человек может ради вас все-таки что-то совершить. Я бы хотела бы сказать об этом. Может, не факт, конечно. По восьмерке Чаш. Вот, но все-таки как-то можете опешить, как-то можете не особо приятное что-то человеку, что-то как будто, ну вот знаешь, это когда вот нам надо отдыхать, да? Нам надо отдыхать, а зарабатывать на отдых только он. Вот здесь вот примерно то же самое может, кстати, проигрывать. То есть, ага, она от меня хочет отдых, и значит, я должен как-то башлять, как-то должен что-то делать ради того, чтобы оно что-то было. Поэтому вот. То есть реакция, немного вы взволнуете, взволнуете очень даже сильно человека. Немного тяжело, но человек не будет от этого плохо к вам относиться либо как-то тяжеловесно. То есть здесь наоборот, положительное отношение к вам, но немного подзапарить его над какими-то вещами. То есть человек реально может либо задуматься, либо какую-то смуту в его сердце, в его сознание принести. Будет ли он это делать... В зависимости, конечно же, в каких отношениях, и в зависимости от того, какой человек. Правда, вот здесь у нас просто пустая карта выпала с восьмеркой чашей, двоечка Пентаклей. Это говорит о том, что все-таки человек будет о чем-то думать, да, это человек принесет какую-то ваш поступок, привнесет некоторую смуту в человеческом рассудке, разуме. Но здесь не подсказано, будет ли он это делать, допустим, ради вас что-то чтобы вас там удовлетворить, либо чтобы сделать вас счастливой и тому подобное. Все-таки это такое ощущение, предположения. Поэтому здесь и пустая карта, в зависимости от того, конечно, в каких в отношениях. То есть здесь ну, мысли, чувства подзапарите человека, короче, конкретно на чем-то. Но это не то чтобы неплохо, но человек от этого плохо к вам относиться не будет. Ну, как-то так. Поэтому вот, короче, да.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 Здесь у нас солнце, отшельник, троечка, чаш. Это по мыслям, по чувствам. рыцарь, Пентакли, императрица, четверка мечей. Давайте так. Здесь очень важно на то, э, и то что кто здесь влияет на кого. Если че, вы, если вы достаточно авторитарная личность для этого человека, то человек вас поймет, что-то прислушается, вас радуется, какая-то положительная от него энергия будет исходить, возможно даже понимание. Но если вы для этого человека как пустое место, либо для этого человека ничего не значите от слова совсем, и человек не прислушивается ни к словам, ни к действиям, да и вообще пофиг, дорогие мои, здесь просто может на два минут. ага, приятно, да, спасибо, до свидания. То есть здесь человек может вас ощущение проигнорировать. Он может сказать, что да, спасибо, то, что вы там да, сделали для меня такой поступок, но спасибо и я пошел дальше. Мне это, не, мне это безразлично. Потому что здесь все-таки четверка мечей рыцарь и императрица. Если вы достаточно важная личность, человек вас поймет, простит, человек вас воспримет всерьез, человек может поддержать. И тому подобное. То есть вы можете наблюдать реальную реакцию. Но если вы в этом человеке никто и звать вас никак, и вы, вы это вас бывший, допустим, либо еще какой-то. Ну дорогие дамы, здесь либо мужчины. Ну, здесь человек может сказать вам, что все хорошо, все нормально, да, но на самом деле, если вы ничего не значите, то и соответственно, пройдет мир. Пожелает приятной, удачи, пожелает спасибо, скажет спасибо, но на этом все. Поэтому реакция здесь очень сильно важна, только на той основе, кто здесь для кого какой человек, кто здесь для кого какой авторитет, кто здесь ну, вообще какие отношения, также. Но именно здесь взаимодействие, авторитарность, я бы сказала, здесь больше авторитарность. все таки у нас солнце отшельника. Дабы, чтобы солнце отшельник, и дабы быть авторитетом, это значит, надо либо это для человека сделать, либо какие-то определенные достижения иметь в глазах этого человека, чтобы человек среагировал на вас положительным образом. Но человек может сказать вам хорошо. В мыслях я бы сказала, что вы как-то также можете, некоторые люди здесь, задачи человека. Вот. Но ну, это, кстати, задача человека, это не новость. Для человека это нормально, именно задачивание жизнью. У нас здесь по отшельнику, это нормально, не переживайте. Uh, это как повседневность, <смех> повседневность для этого человека, поэтому если вы хотите обмануть, либо что-то еще, я вам не советую здесь делать именно с этим человеком, потому что человек все прощу, прощупает и все поймет, да, что вы хотите сделать так-то, да, подлить а ты килки ты хочешь мне, да, а я все знаю, все понимаю, то есть, ну, здесь человек, человеки достаточно разумные чтобы прислушиваться к вам, либо чтобы вас отвергать. Поэтому я бы сказала, реакция положительная только для тех, кто имеет некоторое обожание, влияние, внимание. да Может, вы очень сильно важны для этого человека. Соответственно, человек поймет человек прислушается. Человек положительно среагирует, но я бы сказала, здесь может поддержать человек очень даже сильно в какой-то определенной а, у вас ситуации. Возможно, ваша определенная инициатива, но если вы никто, и звать вас никак, еще раз говорю, и если вы хотите какие-то про противонормальные действия сделать, да, то здесь, ну, возможно, просто не получится. Либо человек это все раскусит раньше, чем вы подумали. Поэтому, дорогие, да, дорогие месье, поэтому спасибо вам, что вы досмотрели до конца данный вариант. Спасибо вам. А, спасибо, большим, а, спасибо большое нашим великолепным, тут людям, которые у нас присутствуют на стриме. Особенно большое спасибо спонсорам, которые спонсируют данный канал. Я желаю вам всего самого наилучшего. ваше читающая Таро. С любовью для тебя. Пока-пока.